Это лучшая игра всех времен. Привет! Понял, в прошлом выпуске я пообещал доделать геймплей, и графику куне давно созданного шутера, при условии, что вы соберете 10 лайков. Ммм, mm -hmm, да, 10 лайков вы не собрали, но шутер я все же улучшу. И да, перед началом гейбдефовской магии хотел бы сказать, что если мы под этим видео соберем 15 лайков, то я создам по-настоящему пошлую игру 18+, и оставлю ее в открытом доступе, чтобы все могли погонять ее. Или погонять на нее. <coughs> Давайте запускайте там интро. И, собственно говоря, когда я принялся смотреть на получившуюся игру, я понял, что ее нужно не доделать, а переделать. Причем капитально. Я начерпал список вещей, из-за которых вы, скорее всего, и не поставили лайков, и принялся за работу. Сразу хочу сказать, что в игре старом я оставлю только систему управления, камеру и основную механическую часть. Но все же мы это все улучшим. Итак, для того, чтобы наш шутер стал похож на куни в Эдзеу ДДС игру из плеймаркета, для начала нам нужно полностью изменить графику на более реалистичную, так чтобы она прям передавала эту атмосферу апокалипсиса. То есть сейчас я полностью заменю спрати главного персонажа и кровосись. И в ходе данной работы я понял, что старый уровень совсем не подходит под наших ребят, поэтому по-быстрому скажем весь декор и уже позже вернемся к созданию уровня. Окей, okay, уже похоже на игры из детыщных из флешплеера, на которую мы все вели с действия, но нам кардинально нужно поработать уровень, так как в подобных играх решает все именно он. Спустя 2 часа своего драгоценного времени, я понаставлял элементы декора и дал им разные поведения для взаимодействия с главным героем. Также я создал перемену, которая будет отвечать за здоровье главного персонажа, и добавил пару действий, при которых здоровье зомби будет падать, и при которых будет уменьшаться переменное здоровье у главного персонажа. Но уменьшаться это конечно хорошо. Но хил и какой-нибудь лут все таки нужно добавить, чтобы у игрока было стремление пройти всю карту. Я решил добавить аптечку и бренджилет. Давайте сейчас поподробнее разберем это дело. Спрайт аптечки выглядит примерно вот так, и она в переменную здоровья может добавить по 10 единиц, а сам рейджилет выглядит вот так и будет добавлять по 15. Так игрок после ожесточенной битвы с 7 может восполнить здоровье для дальнейшего прохождения уровня. Все, теперь эта игра уже похожа на игры жанра ТДС, коей нашей является, но для более приятного геймплея, я еще поменял скорость и само наведение зомби. То есть теперь зомби, при том, как заметить нашего главного персонажа, с помощью поведения Line of Sight сразу же будет строить к нему путь. Причем на огромной скорости. И теперь искусственный интеллект кровосить полностью напоминает поведение зомби из фильма «Я легенда». Так, окей, это все конечно хорошо, но игра не выглядит такой привлекательно без красивой обложки, поэтому давайте давай меню. Тут без лишних слов просто фон и кнопка, которая выводит игрока на уровень для игры. окей теперь вообще все шик только не хватает смысла игрового процесса то есть зачем мы тут будем стрелять зачем мы тут будем лутаться короче я добавлю цель дойти до полицейской машины и найти ее и кину ее на лист IU, где находится показатель хп и также в игре совсем не хватает реалистичности и я знаю как это решить и также в игре совсем не хватает реалистичности давайте добавим звуки и честно говоря игра без звуков не выглядела совсем живой берите на заметку ребят Делается это не так долго, но выглядит потрясающе. Окей, теперь давайте скинем нашу дерьмецо моему другу и пусть он его оценит как следует. Полетели. Спидрон появрем. Где здесь Ой, я баг нашел, а не съели. Я опять умер. А, вот смотри, я баг нашел. И, ребят, осталось немного исправить ошибки. Пусть игра у меня у самого придет еще пару тестов. Еще пару раскидываем своему другу, чтобы она уже была полностью компеткой. Я был уверен в том, что игра готова. Кстати... В создании играх это очень важная вещь тестер. То есть, когда человек отправляет свое произведение искусства кому-то на проверку. Потому что в играх бывает очень много багов. Марбок вам это уже миллион раз доказал. Поэтому лучше пусть мою игру много раз протестируем, чтобы мне было не сытно добавлять ее в интернет. Окей, я все исправил. И теперь посмотрим, что получилось. Запускаем! И вот так вот выглядит уже полностью экспортированная и протестирована с в игра. И если вы тоже хотите в неё поиграть, я уверен, что она вам понравится, то будет ссылка в описании на индекс-диск, на который вы просто тыкаете, скачиваете и без установки просто играете в эту игру. Итак, давайте быстрее кликаем на эту папку, потому что я хочу сократить время видоса. Итак, у нас здесь три папки и один текстовый документ. Если вы будете играть в игру, обязательно на текстовый документ, читайте правила и видите супер крутой рекламу моего канала. Итак, забыли также здесь есть две папки. Папка, нам не нужна. Вот папка, которая находится игра для 32-битной системы и 64-битной системы. Давайте сегодня проверим 32-битную систему. Вот такая куча здесь всяких файлов. Что? Так вот. Нам нужна папка именно Эксе. Я не знаю, как она у вас будет называться. Скорее всего, она будет называться именно Игра exe. Вы можете ее запустить прямо здесь. Но если хотите перекинуть на рабочий стол, то не следует это делать вот так. Просто брать ее и перекидывать вот так. Не, нет, так делать не стоит, ребят. Потому что она у вас потом не запустится. Чтобы игра работала, ей нужны все вот эти, так сказать, компоненты. Просто нажимайте правой кнопкой мыши, нажимаете отправить рабочий стол. Окей, игра здесь. Можете про эту папку уже забыть. И все, игра уже здесь готова. Нажимайте на нее, и сейчас проверим, как она работает. Ждем довольно недолго, потому что игра очень быстро запускается. А, и да, ребят, очень хотел бы вам так сказать, очень хотел сказать, что. Итак, ребят, хотел бы вам сказать, что игра у вас будет работать намного лучше, FPS будет намного больше, а графика намного круче. Потому что я записываю через бандикам и он ворует какую-то часть FPS. Итак, откроем в полном окне, чтобы было все по фриншотчику. Итак, у нас здесь главное меню и кнопка играть. Довольно красиво, кстати. Нажимаем кнопку играть и... О, вот этот звук вот перезаряд. Вот эта музыка, звуковое сообщение. Блин, как она играется. Короче, ладно, ребят. Э, Все уже подлагало. Так, я вижу здесь лут, у нас 35 хп, и вот цель добраться до пальцев машины. Окей, давайте быстро лутаемся. Опа, опа, у нас 31 год, давайте быстренько. А, блин, вот, да. А, Кстати, видите, да? Каждый бригад с вами зомби забирает у меня 5 хп, и у меня осталось. 5. 5. Давай, прячемся, пойдем. Быстренько-быстренько убиваем по быстренько. нет, Так, не знаю проезжали. 25 хп, ребят. Бы быстрее убивать и спасаться из этого. А, да. Мне кажется, они А, еще один здесь. Но я, конечно, не все потому что ну, прибежал еще один Так, кстати, они да, в видео могут хп, поэтому, ребят, аккуратно уже 10 хп. Так, так, знаю как так сказать ребята вот игру нужно делать по стелсу если, чтобы, по интересу, поиграть но я хочу быстрее пройти чтобы время не стер. Окей, 20 хп уберем быстро этого черта так как-то надо пройти через дерево потому что они опять же у нас на эти 5 хп, хп. такой нам надо так, ааа, -а -а, еще один раз напал с так же это 5 хп, 5 хп, надо в блядь, как-то пройти сюда, блин, что нам делать так нет? Надо прийти опасно, там очень много, 5 хп, Мы успеем найти до птички? нет. Короче, закрываем игру и запускаем ее еще раз. Да, ребят, кстати, у меня это для микрофона. Я сейчас на своей бунсерке поставил, и она так записывает. Я это вырежу, окей. Опа, игра опять запускается. И, ребят, кто будет играть в игру, можете уже включать видео, там ставите лайк, подписывайтесь на нашу ненормальную YouTube семью. Все будет классно, потому что сейчас будет спойлер, как пройти игру. И, ребят, да, я создал, я знаю, где находится полицейская машина, но я вам сейчас не покажу. Просто скачайте игру и сами в нее поиграйте, чтобы вам было интересно, окей? Можете выходить из видео, если вы хотите поиграть. И обязательно, если вы поиграете, в комментах просто вернитесь к этому видео э, и в комментах напишите, как вам игра. Мне интересно послушать ваше мнение. И может даже ее исправим и куда-нибудь там быстро. Окей, нажимаем кнопку «Играть» снова я покажу вам спидрон по моей игре окей okay, так э, с ним лега звуковое сопровождение топчик просто так вот сразу на загрыз огромное количество зомби убиваемся но ну, уже все не будет у нас просто поиграть поэтому убиваем оставшихся я вам больше не покажу что, э, Учрегать. Вот у нас две птички есть и 20 зомби. Давай эта птичка все 30 хп. Отлично. 30 хп я довольно можно найти игру. Но вот у нас здесь есть машины, которые нам облечит задачи И что, вот это не... полицейская шоу. Давай вообще на зомби, кто спрятался в кустах. здесь видите этот проход? Проходите по ним. Вот, там еще два уходит. Так быстро убиваем все, которые зомби, которые могут там побежать. Ой, ой ой ой у нас осталось много хп. 15 15 кп. кп. Все, так, так, Так, больше есть Ну, еще да, да, вот, все да, Так, у нас осталось 15 кп, И вот это пройти И цель игры добраться с Так, и... Отлично, мы победили. Все, ребят, на этом все. Спасибо за просмотр этого ролика. Обязательно ставьте лайк, подписочку и ждите следующие ролики. В этом... А, как сказать? <с> <с> Летом их будет очень много, поэтому обязательно подписывайтесь, ребят. Окей, okay, всем удачи и всем пока.